Перед началом этого ролика хочу передать привет братве с Твича. Кстати, напомню, что я начал стримить на Твиче, и скорее всего после выхода этого ролика у нас уже идет стрим. Кстати, на последнем стриме мы подняли 100 тысяч рублей. Это было реально круто. В общем, ссылочка на Твич будет в описании, переходи, смотри, подписывайся, и мы начинаем. Приятного просмотра! Турурун-тун-тун-тун. -тун -тун. Вот вы вот эту историю послушали, да? Теперь можете смотреть этот ролик. Всем здорово. Это Человек. 7к на балике. Кстати, каждому новому пользователю Хелл дарит по 2 бакса за регистрацию. Поэтому в прикрепе ссылочка, 2 доллара забираю. Плюс там промик на халяву. Сразу мы начинаем этот видос с жесткого порна. В общем, сразу залетаем на ставку 805 баксов. Коинфлип, бит керамбит, тигер, тус, фэн, вся история. Инжектор, проректор и... Расскажу кринжовую историю о том, как Матян вкрашилась в куколду на дарк и в писке. Понял. Короче, 49 процентов тест-сторона, и мы забираем. Слушай, хорошее начало ролика мне нравится. Мне определенно нравится. Интересно, ты я навожу на свой профиль и тут онлайн? Нет, блин, офлайн, блин. Ладно, Арифлейм. Здравствуйте. Вы из компании Арифлейм? Нет, я из компании Алкашей. Короче, все поняли всю эту историю 800, 800, вот похоже Да, на 800, 8000 баксов На балансе, сразу залетаем апгрейд И на половину баланса Ну, на как половину, на 3000 долларов Ну да, на, почему нет, на 2500 Даже, вот, 3000 долларов Купить, я сразу хочу э, Залететь на апгрейд Кстати, есть стикер котовицы, но он нам не интересен Нам интересен на МКВ, больше чем 58% это апгрейд Который заходит, слушай, ролик начался Просто шикарно, у нас в инвентаре уже ямочка ховал либо же Вой по-русски продаем на балике 9600 начало ролика многообещающее хочется чтобы э, так было и дальше а дальше мы залетаем в еще один coin флип нужно добить до 10 тысяч баксов 50 на 50 вот чё-чё, а те сторона здесь это имба это реально но ну, это просто имбаланс а, блин но ну, будем надеяться на все-таки нашу любимую Бля, слушай но ну, я говорю те сторона это имбаланс давно не было таких шикарных роликов по хэллстоуру прям вин за вином мне это нравится. Опять та сторона, вот чекай. Сейчас будет стопроцентный вин, просто по той причине, когда у тебя топ процент, и у тебя та сторона, это стопроцентный вин. Если это нет, ну, я очень сильно удивлюсь. Ну, ладно, это нет. Я очень сильно реально офигел. Все-таки на Балике 9600. На Коинфлипе нет больше достойных батлов. Еще бы залететь в апгрейдер и сделать Титан Катовице. А мы, наверное, это и сделаем. Шоп. Оп. Оп. Опа. Ну, блин, я боюсь сейчас, что, что апгрейд не зайдет. Ну, давай будем пробовать. Не, ролик по-любому годный. Титан Котлевиц, добро пожаловать. На балансе 10 тысяч долларов. Ну, конечно же. Колесо, здравствуйте. Конечно, X5 сейчас будет. И, конечно, в миллионный раз повторю, залетаем на весь баланс в X5. Я не знаю, я не успею. И, кстати, красное было не так-то и давно. В общем, сейчас будем жестить. Это человек, это Хеллстор, и это мой любимый X5. Ну да, опять поставить, опять еще раз поставить. Тут, короче, за один раунд можно делать ставку не более 400 долларов за одну ставку. Но если немного обойти всю эту историю, то за несколько ставочек можно сделать солидный банк. Ну реально, мы 2000 долларов поставили, упадает красный, забираем десятку. Вот бы оно еще выпало, ролик был бы поистине... Он шедевральный, дорогие друзья. Мы забрали три. мы просто, вот реально, таких видосов не было давно. Вот, ну, это же просто красота. Вот эта красота. За одну ставку мы забрали э, Дикий Лотос, Медузу, Принц и три бабочки Кримсон в Плюс 10 тысяч долларов. Итого, 18 на балансе, плюс 1400, это где-то 20 тысяч баксов. И это все за, если я не ошибаюсь, 4 минуты. Какой же это прекрасный ролик. И еще, кстати, красная залетела. Понятно. Два красных подряд. Ну да, ну да. И человек 1500 баксов забрал. Давай-ка вот просто ради интереса. Мы сделаем вот так на зеленое и долбанем все на желтое, ну, потому что красное это два раза зашло, если будет третий раз заход красного, ну, но это будет жестко, если выиграет зеленое сейчас будет прикольно, потому что мы сюда залились, но это будет как минимум приятно. 20, а, 25, 2500 баксов общая ставка, зеленая либо желтая, выпадает красная, да? Ну, окей, синее, если бы это было красное, я бы офигел, потому что три красных подряд, ну, это что-то нереальное. Еще одну ставочку и еще раз на желтое, конечно же, почему нет? Нужно ставить все-таки нож. Но то что выпадет сейчас красное это 100% не так Поэтому мы залетаем на желтое и успеть бы поставить на все-таки зеленое Потому что непонятно почему раза два красная дропнулась. А мы поставили 2 кабаксов на желтое и оно сейчас выпадет Но это прям изистрота, чекой. Желтого не было давно и видимо не будет Хотя нет, ну даст, изистрота, прекрасно Немножко конечно подслили неприятно, но тем не менее э смотреть а где скины? Ну, кстати, да, я немного не... А, вот они, вот они, наши гамма-доплеры, выбрать все. 19 тысяч баксов, ну, слушай, в целом неплохо. В целом неплохо. Мне нравится зайти бы еще в апгрейдер и поделать бы еще X2 из тех скинов, что у нас есть. Но то, что сейчас зайдет апгрейдер, я в этом очень сильно почему-то сомневаюсь. Слушай, можно сделать как минимум Dragon Lord. 34%, блин, но, ну да, апгрейд не зашел. Давай пробуем еще раз. Прикинь, дел еще сделаем. Но по факту, если мы сейчас сделаем, мы бэкнем... Я в эту историю больше не пойду, но еще раз можно попробовать. Зачем мы сейчас столько сливаем, я не понимаю. 34% Драгонлор так и не хочет. Да, Драгонлор отлетел, но, блин, мы ушли в минус. И то го. Ну, в целом ситуация особо не поменялась. Но двадцатка есть. Из культовых скинов это раз, два... Два керамбита гамма-доплер Один дикий лотос Одна медуза, один принц И три бабочки кримсон, собственно, веб И плюс левел э, к уровню на сайте Прекрасно На колесе тем временем продолжает выпадать красное Окей Залетим-ка мы на желтое Если сейчас еще на желтом заберем Ну реально, это просто самый но ну, не самый, все-таки Но один из тех крутых роликов по хеллстору которую у человека получилось записать Потому что все-таки двадцаточка была На аккаунте доходили мы максимум до 30 тысяч долларов Две секунды больше ставить не буду, ебаную. 2 600 долларов это и так, в принципе, прилично нужно желтая по-любому. А сейчас выпадает, наверное, синяя или. Да, это желтая, бля. Вот, ну, серьезно, это, это реально мне получилось записать годный И Все наши нажимы просто за раз превратили в гамма-доплеры. По итогу 24к баксов. Бля, какой же это крутой ролик. Не, давай на красный. Вот мне просто интересно, если сейчас еще раз залетит красное, я офигею. У меня больше нет дешевых скинов, только дорогие. Не, реально залетает красное, все, ролик настолько удался. Ну, Хотя тут ставка небольшая, но тем не менее, ну залетает зеленая, а это желтая, я дальтоник, если что. Сильно не ругайтесь. Короче, предлагаю два гамма-доплера вложить в вой. Ну реально, сделать контент, сделать темку вой. Бля, по какой же сегодня просто, ну чудесный ролик. Выбрать все, 26. В целом неплохо, и мы улучшили все наши ножи. 26 плюс 1027, 27, 600 на балансе. Ну, по-любому крутой ролик. Вой, Драгонлор, все культовые скины уже в инвентаре. Просто проверить, что с шансами, 37%. Зайдет? Нет? Ну, читаем, а ладно. Короче, на этом я предлагаю закончить ролик. Получилось, ну, получилось реально годно. Всем огромное спасибо за просмотр, это был человек халява вся будет в прикрепе, ребят, огромное спасибо, я вот понимаю, да, что ролик рекламный, вся история, но, ребят, сейчас идут опенкейсы, плюс добавились стримы на Твиче, кстати, вот, ну реально советую посмотреть, там еще и деповказик, затраты на контент увеличились, он стал реально интересней и дороже, опять же, прокачка аккаунта. Я жду, пока у меня на изике там же будут шансы, где мы по 40 тысяч заносим подписчику. Короче, я надеюсь, негатива не будет. По факту, мы действительно делаем контент, и все эти деньги уходят в контент, который вы смотрите. И который вам так нравится. Да даже тот же самый ченджер, который был на канале, но он тоже стоит денег, хоть и маленький но это опять же деньги. В общем, всем спасибо. Надеюсь, негатива не будет. Это был Человек. халяв в прикрепе. Всем пока.